который мне дико напоминает Домвенка Кузю. Это я не ем, я не козел. Многие смотрят гайды для того, чтобы утвердиться в уверенности, что они сами угадали со сборкой. Выглядит это так. Все собирают какие-то предметы на героя, значит они и топ. Проверять я, конечно, не буду. И влюблю зверько дизлайк. Однако, лично я стараюсь сделать гайды эффективными и готов к такому типичному хайту, А также к воплям «Зверько, ты опоздал!» Как будто я участвую в каком-то соревновании. Давай ты сейчас подпишешься на канал, прожмешь колокольчик, поставишь лайк и с легким сердцем выполненной базы будем разбирать гайд на Аулуса. Навыки. Пассивка. Чудесная пассивка. Боевой дух. Каждый удар автоатакой дает Аулусу стаки. Каждый стак дает немного физического урона и проникновения. А главное, когда есть 4 заряда пассивки, ты получаешь плюс 15% скорости бега и урон увеличивается на 125%. Это пассивка прекрасно своей лаконичности. Бьешь, становишься сильнее и быстрее, чтобы догонять застранцев и снова их бить. Не стоит объяснять, что стаки можно поддерживать, да? Первый навык — это очень удобное ускорение. Во-первых, на шестом уровне навыка ты получаешь плюс 55% скорости. Вдобавок, когда ты бежишь, перед тобой образуется щит, который снижает входящий урон, летящий тебе в лицо. Да, на этот раз фраза в прямом смысле. Если отпустить навык, то Аулус замедлит ближайших противников. Однако, этот удар наносит мало урона. Поэтому во время схватки лучше его не использовать. Потому что у него очень долгая анимация, во время которой ты не наносишь нормальный урон. Эту анимацию можно отменить, если не отпускать навык бега, а перетянуть его в отмену. Или просто использовать бег до конца действия навыка. Второй навык. Аулус наносит удар по площади и получает ускорение для нескольких автоатак. Один стак ускорения он получает от навыка, и еще 5 стаков может получить от попадания по целям не миньоном. Урон у навыка хороший, анимация быстрая, конфетка, а не навык. Тем более на шестом уровне, перезарядка буквально 4 секунды. И наконец, ульта. Она разделена на две части, активная и пассивная. Сам навык, это огромная версия первого навыка Гататкачи. Медленно замахнувшись, Аулус бьет по земле, нанося урон и замедление врагам. Урон у навыка высокий, но вот замах могут прервать контролем, поэтому советую начинать бой с ульты, добивать ей не очень удобно. Отдельный интерес представляет собой пассивная часть навыка. Первое улучшение ульты даст плюс 35 урона к базовым атакам, второе улучшение на восьмом уровне даст на халяву 15% вампиризма, а значит можно забить на предмет с вампириком, нам этого вампиризма хватит. И главное, на 12 уровне Аус увеличивает дальность базовых атак, и второго навыка аж на 65%. Считай, теперь у тебя боец дальнего боя, но это еще не все. Давай посмотрим, какую область он накрывает ударами базовой атаки. Неплохо, да? И это еще не все. Может, меч охотника на демонов действует на все цели? К сожалению, нет. А криты? А вот криты отлично работают. Значит, переходим к сборке. Итак, первый навык – доставляет нас к цели или служит эскейпом. Второй навык – пассивка, и даже ульта служат для активного и постоянного нанесения автоатак. По всему выходит, что Аулус – это боец автоатаки, дамагер с уроном по площади. Почти как Фрея. Но даже ультовать ему не надо. Главное, чтобы союзники не сильно кормили их к 12 уровню. Теперь я подожгу несколько жоп. Топор войны не нужен Аусу, по крайней мере, в таком виде, в каком он сейчас. Смотри, берем топор войны и уничтожаем бойца. Это дело у Ауса занимает 18 секунд ровно. Ну а если будет говорящий с ветром, то 17,5. Однако говорящий имеет шанс крита 10%. Хоть это и низкий шанс на крит, но он есть. Клинок отчаяния в руках Ауса уничтожает противника за 16 секунд. А коса коррозии за 13,4. А вот багровый призрак 12,6. Теперь сравниваем. Топор 18 секунд, а призрак 12,6. Неплохая разница, да? Но в комментах видео сравнения атакующих предметов я заметил такой вопрос. Ведь в сборке есть другие предметы, и с ними топор будет сильнее. Давай проверим. Сборка, отчаяние, топор войны и коса коррозии. 7,1 секунды на уничтожение. А если заменить войну на призрака, получаем на одну секунду меньше. Если все еще сомневаешься, то вот full build с топором мы получаем 3,9 секунды. Мощно, быстро, круто, но сменив войну на трезубец 3,5 секунды. И ты не только уничтожаешь противника быстрее, но еще на целую толпу навешиваешь антихил. И вот в чем дело. Распространенная ошибка. Топор войны и другие предметы с проникновением тестируют на кукле Зелонга, у которого физическая защита равна нулю, а минусовые значения в броне выдают неадекватное значение урона. Для понимания возьмем нашего любимого танку Лейла. Сарказм. Она на первом уровне имеет 15 физической защиты, на четвертом 24 и на пятнадцатом уровне 59 защиты. Аулус, с эмблемой убийцы в проникновении и набив все стаки для себя и топора, имеет проникновение 56. Поэтому он наносит 1045 урона по кукле. И тут же 543 дамага по Лейле 15 уровня. Разница почти в два раза. А Лейла – стрелок. базовое значение защиты для классов стрелок и маг, как правило, ниже. Независимо, насколько выше показатель физической защиты, полезность топора не увеличивается. На данный момент он на девятом месте из 17 предметов по урону для автоатакеров. Надеюсь, топором разобрались. Теперь сама очередность. После сапогов спешки оптимально собрать багровый призрак и получить мощный прирост к урону. Далее собираем ярость берсерка, которая поднимает урон для критов. Теперь база для дамага собрана и дальше собираешься от условий боя. Если у противника есть герои, зависимые от вампиризма или исцеления, тут же собираешь трезубец. А если враги вместо того, чтобы герически дохнуть, подло от тебя убегают и стараются отстреливаться, собираешь косу коррозии. Во-первых, у нее высокий урон при низкой цене, так что и замедление ты будешь выдавать по площади, когда апнешь 12 уровень. Далее можно собрать Говорящий с ветром. Аулус и так бегает как Бешеный, а Говорящий поднимает его скорость на нереальную высоту. Поскольку у Аулуса невероятный урон в минуту, и последний слот можно отдавать под защиту, взяв Ракул, ты поднимешь свое исцеление и защиту от магии. Если тебе все еще не хватает скорости и хочешь бустануть физ-защиту, то Кираса грубой силы. Щитофины нужен, если маги-прокастеры тебе досаждают, например, оскорбляют из мертвятника. В принципе, если ты фанат топора войны, и его апнут в дальнейших обновлениях, его можно собирать сразу после ярости берсерка. Собственно, задача Ауса это дожить без фида до 12 уровня и стараться не отставать по фарму. Единственное, чего он боится в лейте – это, конечно, контроля и какого-нибудь мощного прокаста. Радиус атаки немного меньше, чем у Москова. Врага можно лупить прямо через стенки. Билд позволяет за несколько секунд забирать башни, лорда, волны миньонов, волны врагов. Чем же можно усилить билд? Я взял эмблему убийцы с отхилом от киллов. А дополнительный навык? Бери какой нравится. Подойдут любые, которые прибавят тебе скорости. Особенно отмечу прибытие. Благодаря радиус атаки Аулус у вражеского трона чистит появляющихся миньонов мгновенно и быстро сносит трон. Вот вроде и все. По навыкам персонаж не сложный. Про билд я рассказал. Если ты поделишься в социальных сетях моим видео, мне будет очень приятно. И на этом все. Жму лапку. Удачных боев, друг.